Это видео, видео откровения, видео, которое я давно хотел снять, уже год я поношу планы, долго не решался. Это видео о том, как я умер в 2017 году. Ну да, это было так. Об этом очень тяжело говорить. Я хотел к этому видео, чтобы жена моя поучаствовала, потому что без нее бы я живых не остался. И... Но она не может, она говорит, я не могу, потому что это видео будет еще раз переживание всех тех процессов, которые были тогда. Давайте расскажу, что такое синдром Жильвера вообще и на что он влияет. Говорят о том, что это именно синдром. Ранее это называлось болезнью, но однако при этом синдроме не берут даже в армию, например. Это является официальным противопоказанием для похода в армию в Россию. Как это проявляется? Их есть три стадии. 6 дробь 7, 7 дробь 7 и 7 дробь 8. Синдром Жекбера передается только наследственно. Формально по, ну как бы по данным Википедии только 3% населения планеты болеют этим заболеванием, Но формально последние исследования, это в Европе их провели, показывают о том, что уже порядка 40 процентов людей имеет в той или иной форме это заболевание. Каким образом в советские времена или ранее делали исследование на этот синдром Жильбера? Человек начинал голодать, то есть замеряли уровень билирубина, человек один-два дня голодал, Замеряли уровень билирубина, уровень билирубина рос, и дальше ему давали просто кроволол. Кроволол дают, если на фоне приема кроволола, это бутерат как раз, да, на фоне кроволола у него падал уровень билирубина, все, ему ставили синдром Жильбера. В советские времена не было разделения, там, или даже в 90-е годы, начало 2000-х, не было разделения на три вот этих фазы, как я вам сказал, 6 дробь 7, 7 дробь 7 и 7 дробь 8. 6 дробь 7 это что, как такое? Это означает, это слабая форма, это тогда, когда один из родителей болеет этим заболеванием, другой нет. 7 дробь 7 это когда оба родителя имеют слабую форму 6 дробь 7. И 7 дробь 8 это когда оба родителя имеют 7 дробь 7. То есть она повышается. Просто вот, например, взять, если моего ребенка, моей жены нет синдрома Жильбера, у меня 7 дробь 7, у меня оба родителя имели этот синдром с меньшим показателем 6 дробь 7 и а, моему ребенку передалось передалась слабая форма 6 дробь 7 я знаю семьи где по двое по трое детей и например у отца есть 7 дробь 7 у матери нет у одного ребенка вообще нет то есть 0 не проявилось у других детей 6 дробь 7 то есть это не всегда тоже проявляется если болеет один из родителей чем это чревато для носителя этого Особенно, то есть это всегда влияет на сосудист, сердечно-сосудистую систему. Как это влияет? Немощь, нет сил, раздражительность. Поэтому люди, которые имеют этот синдром Жильбера, у них есть, бывает такой синдром, то есть вот они именно чувствуют слабость какую-то, да, то есть вот, причем это с детства идет он выполняет меньше упражнений, меньше действий, меньше физически, менее вынослив, чем другие дети. Да? Он от этого страдает психологически, и... но он ничего с этим сделать не может. Как это проявляется? В основном это проявляется или же у спортсменов при чрезмерной нагрузке, как это начинают выяснять. Да? То есть повышается мелиорубин и начинается токсический гепатит, ну или желтух по-русски. Желтеет глаза, желтеет кожа. Вот, у спортсменов при чрезмерной нагрузке это проявляется. Или же вторая крайность, это когда человек начинает голодать долго. Тоже также повышается билирубин и то же самое происходит. Я, например, сейчас уже издалека определяю, ну не издалека, при общении определяю у людей, у которых есть, да, то есть синдром жеребера. ну То есть по поведенческим факторам, по цвету глаз и прочее. Вот мне, например меня отправляли в туберкулезный диспансер проверяться уже с четвертого класса, да? то есть у меня глаза были желтые. Сейчас у меня глаза небесно-голубого цвета, потому что мы этот процесс контролируем. Я вам рассказываю не просто так, я вам рассказываю свою жизнь, свою трагедию, как я жил, как я фактически умер, и как э, я остался жив, как выжить, как жить дальше. Знаете, в чем особенность синдрома Жильбера? До 35 лет мало кто доживает, вообще вот мне сейчас 39 лет. Я чувствую себя хорошо. Но опять же, тогда, когда контролирую эти процессы, то есть периодически, постоянно пью лекарственные сборы и где-то прокалываю лекарства, в конце видео я скажу, какие использую я. Что необходимо делать? Необходимо обратить внимание на эту проблему, потому что она очень тяжелая. Сейчас я расскажу, с чем это связано. Почему люди не доживают? Знаете, в чем фактор? Суицид. Основной фактор недоживаемости людей до 35 лет – это суицид. Жить невозможно, жить не хочется. Все раздражает, убивает тебя все. Ты не понимаешь, почему остальные спокойно реагируют, а тебя это выжирает изнутри. Белерубин действует на мозг. Очень сильно действует. И с этим нужно постоянно работать. Да? То есть постоянная борьба идет именно на самоуничтожение. Эти люди не опасны для общества они опасны для этого же человека. То есть ему уже тяжело. И сейчас э, мы периодически вот вставляем картинки. Вы видите, как я выглядел там, в юности, там, да, в студенческие годы. Ну, 2003 год вы можете видеть, 2005 год. 2005 год я уже начал работать. Работал там в автосалоне тогда. И тогда я сорвал поджелудочную, потому что работал все время. Да? То есть и э, кушал поздно, кушал как бы, да. То есть не смотрел куда, и у меня вес вырос. Там 73 кг, 73 это был всю жизнь мой комфортный вес. Я никогда за ним не следил, я всегда ел все подряд. Я учился, закончил наше Ульяновское Суворовское военное училище. И после вот этого Суворовского военного училища у меня огромная проблема. Я не могу остановиться, если еда вкусная. И, и я не могу, я объедаюсь всегда. Почему? Потому что, ну, у меня мысль, что меня сейчас отнимут, да, там, сейчас вставать, идти в казарму. То есть вот я в 99 году закончил, 22 года прошло, а в мозгах все равно это крутится. То есть я до сих пор это, отпустить это не могу. В 2005 году я начал набирать вес, и вот в 2007 году вы видите уже мой пик, да, там, где вот я с ребенком иду. Это мой пик 91 килограмм. Ну, на этом я не остановился. Следующая следующей фотографии 93 килограмма. Ситуация была стрессовая постоянно, я как-то пытался менять питание, вот с 2007 года мы занялись лекарственными травами, я начал активно чистить печень, желчный, да, то есть немножко у меня ушел вес, вот смотрите, фотографии 2007-2008 год, ну вот 2011-2012 год приблизительно плюс-минус у меня вес держался где-то 82 килограмма. И вот посмотрите, вот я участвовал в предвыборной гонке за депутатское кресло в нашей законодательной собрании, это 2013 год. Вот мои фотографии, вот каким я был. Ну, вес плавал периодически, в зависимости от эмоционального перегруза, где-то больше ел, где-то меньше, физических нагрузок не так много было. И постоянно я искал способы, как же вот вылечить. 2008 год февраль если не ошибаюсь или март я попал вот как раз к специалисту. он сделал узи полость, полости забит кишечник ожирение сердца ожирение печени ну или гипотоз печени был, да? то есть э, органы все забиты он мне сказал что лет 5 надо восстанавливаться и вот в 2008 году только на лекарственных трав то есть я отказался от хлеба я отказался от шоколада я отказался от колбасы и от всего жареного Вот с 2008 года я не ем жареное ну там иногда Хулиганим, конечно, шашлыки какие-то, да, но ну, как максимум запеченные в духовке. Так вот, в 2008 году резко вес упал где-то с 80 наверное, 6 85 до за полгода на них травах я потерял, за, сколько у меня вес стал? 76, если не ошибаюсь. Опять потом постепенно вырос до 78, ну а потом Начался Новый год, <с2> будь он проклят. Мы пошли к теще, Тещу безумно вкусно готовят, очень вкусно кушали, и я опять достиг до 83 килограмм. То есть это прям нагнал маху. Но мы сделали УЗИ в сентябре 2008 года, вот всего, что там перечислил, гепатоз, печень, ожирение, все, вот этого ничего не было. Организм был чистый абсолютно. Представляете, за полгода всего это возможно. Ну, последующие годы, там, 11, 12, 13 года, где-то я брал себя в руки, да, где-то нет. 14 год для меня особо стрессовый был, там, потому что было несколько рейдерских захватов организаций, которых я работал. И там много стрессов было, поэтому понятно, что и наедал, где-то где наедал, где-то сбрасывал поэтому Тяжелое время было. Помню, даже в 2015 году я пришел к одному остеопату, к одному врачу женщину, и она мне отказала в приеме, сказала, что у тебя нервная система перегружена. Иди, занимайся нервной системой. Я вот очень много принимал там лекарственных растений для того, чтобы выстроить вот этот баланс. да, И только потом она уже взялась, потому что ну, на самом деле заниматься оздоровлением остеопатией, где-то, да, кинезиологией, ну, практически бесполезно, если человек перегружен эмоционально. Ну вот я периодически пытался где-то худеть, и вот там даже 2015 год, вот видно фотографии, как я пытался опять же худеть, фотографировал себя, но ну, ничего особенного не получалось. Голодать я не могу, не получается у меня, да, то есть вот как-то удерживать себя, не могу я сдержаться с едой, вот с этим большая проблема. Сейчас вот прорабатывали это с психологами, часть этого ушла, но не до конца. Ну и... Э -э Дальше, что происходит, я узнаю типа, про тему голодания, я никогда об этом не слышал, да, и почему-то, ну, как бы так получилось, что я никогда об этом не слышал. И в 2016 году я начал эту тему активно изучать. И что же я вижу? Я вижу только положительные отзывы. Кто-то 24 дня голодает, кто-то 22, кто-то это 7, кто-то как -то. Ну, там все по правилам, да, то есть и голодание на воде, там несколько дней подготовки, день голода, день выхода из голода. То есть, понимаете, и вот как бы, блин, отзывы одни положительные. Ну, предупреждали, что на третий день будут выходить соли из организма. Но никто не предупреждал, что может случиться то, что случилось у меня. Так вот, в 2016 году, это как раз был под Новый год, я начал, как раз попробовал первые три дня голодания. Но так как у меня, ну, то есть я готовился, я сначала там... Э, пища легче, да, отсутствие, отсутствие, только больше сыроедения... И я попробовал эти три дня. Но так как у меня организм был чистый, я постоянно чистился с травмами, он у меня очень быстро реагирует на какие-то нововведения, так называемые интервенции. То есть любое нововведение в организме, в научной среде называется интервенция. Так вот, у меня организм отреагировал очень быстро. Вот у меня никогда не было проблем ни с почками, ни с половой системой. У меня прекрасный ребенок родился, и до этого то есть, никогда никаких проблем не было. И что же у меня случилось? У меня образовались камни в почках. То есть за три дня у меня сформировались камни в почках. До этого я практически каждые два года делал УЗИ, УЗИ почек. Почки были всегда идеально, работали как часы. А здесь за три дня сформировались камни в почках. Как, как, как это ощущалось? Боль адская настолько, то есть нету положения, где-то ты мог бы как-то лечь, грелку положить или что бы, чтобы боль отпустила. Такого положения нет. Да? То есть писать начал кровью, начали выходить ошметки с кровью из организма. Это просто было ужасно. Когда поехали на УЗИ вот этот вот каждый стык на дороге, у нас в Ульяновске дороги отвратительные, это просто удар как будто в почку. Какие ощущения? Вот возьмите черенок от лопаты, человека положите на живот и упритесь ему черенком от лопаты, ну, тупым концом в почку, и всем весом на него навалитесь. Потом возьмите второй черенок от лопаты, на второй, и тоже весом навалитесь. Вот ощущения такие, как будто тебе почки разрубнуты, ну, то есть давят вот просто изнутри, боль невероятная, остановить невозможно. Я не спал? Ну, по-моему, полутора суток я не спал, потом уже просто теряешь сознание на несколько часов, на 4-5 часов, и просыпаешься опять, опять из-за боли. Знаете, чем вывели? Корень подсолнечника. Корень подсолнечника. В течение 4 дней мы эту, эту заразу вывели. То есть вывели этот, эти камни. Моча была мутная, выходили ошметки кровяные, воспалился все, и мочевой пузырь, все воспалилось. Это были ужасно. это была ужасная неделя в моей жизни. Дальше, вот у нас в фитоцентре, то есть мы четко знаем, если у тебя проблемы с почками, значит, у тебя есть скрытая урогенитальная инфекция. Просто мы давно занимаемся бесплодием, вопросом, проблемами бесплодия, и мы это уже знаем. И мы с супругой пропили вдвоем, ну, чтобы не передавать друг другу те скрытые урогенитальные инфекции, которые не выявила наша медицина. Но вот я сдал, и представляете, знаете, сколько у меня выявили? У меня выявили 6 инфекций. Одна инфекция была в мышцах, одна в кишечнике, э и остальные в половой системе. Шесть инфекций. При этом у меня не проявлялось никак. Я спокойно ходил, писал, я ходил, э э активной половой жизнью вел, да, то есть и ребенок нормальное зачатие было. То есть у меня половой партнер уже там со свадьбой, там со знакомства с моей женой, у меня один половой партнер всю эту жизнь. Так вот, я вам так скажу. Интересно, что мы сдали из жены, у жены э, не, выявилось, не выявилось ни одного этого заболевания. У меня 6, у нее ни одного. Не знаю, как так. И мы пропили комплекс, вот у нас есть, называется урогенитальная инфекция. Он пропивается двумя супругами. Этот комплекс, ссылка будет в описании к этому видео. Мы с его вдвоем с супругой, 40 дней Это все всего пьется, и все. И больше я забыл, где у меня почки находятся, где у меня проблемы, обо всем забыл. Дальше, 17 год, я начал пробовать, экспериментировать уже с голоданием, я все-таки решил к этому идти, через голодание пытаться, ну потому что я же не знал, что у меня же вера, об этом же не знаешь ты. И получается, сначала там меньшал, потом сыроедение, и после сыроедения один день голодания, один день выхода, потом три дня голодания, там, да, то есть три дня входа, три дня голодания, три дня выхода, все делал по правилам. И вот... К июню 2012 года, получается, я дошел, то есть у меня в июне была максимальная голодовка – это 12 суток. 12 суток только на воде. Какие ощущения? Ощущения офигенные. Ты просто офигенно себя чувствуешь. У тебя много энергии, ты просыпаешься рано утром, ты все дела переделываешь. Единственный нюанс – нужно поспать днем где-то полтора часа. У нас июнь еще, это время заготовки лекарственных растений, и июнь и поэтому очень много физически приходилось работать. Кроме того, 2017 год для меня был годом еще, я работал активно с Китаем, и мне нужно было, у меня приезжала очередная делегация, мне нужно было собирать документы, собирать информацию, собирать команду, то есть работы было очень много. И вот на самом деле энергии столько, ты хочешь перевернуть весь мир. Вот те проекты, которые я запустил тогда, они до сих пор, с июня 2017 года, они до сих пор, я получаю от них дивиденды. Ну и только никто мне не объяснил, что это было начало-конца. Я всю жизнь был сам по себе смуглый. Ну, ну особенно лето тут началось, чуть лето, солнышко попало, я сразу загораю. Ну а тут я немножко желтоватый цвет лица. Да, я похудел очень классно, вы на фотографиях видите, что я похудел с 82 до 66. С 82 до 66 за несколько месяцев. Чувствуешь себя вообще великолепно. Вес вот этот ушел. Такое ощущение, что ты земли не касаешься, как будто движешься по воздуху. Тебе хочется жить, энергия прет из тебя. Но только никто не рассказал, что это начало конца. Ну и вот посмотрите мои фотографии. вот уже где-то июль-август 2017 -го года. Это вот то состояние гепатитного человека, который внешне видит. Если вы кого-то из своих знакомых видите с таким цветом кожи, бейте в колокола, тащите его э, на э, узи брюшной полости и э, сдать анализ печеночной пробы, называется, АЛТ, АСТ, билирубин, белок. Общий. Соответственно, и из этого всего складывается показатель того, в каком состоянии их печень. Это уже предсмертные конвульсии. Ну... Было классно, я себя чувствовал офигенным. Знаете, какой минус? Тебе пришлось поменять полностью свой гардероб. То есть все на тебе висит, как будто ты там у старшего брата взял одежду. Просто удивительно. Классно, как, как мальчишка везде. Хотя все знакомые вокруг смотрели на меня ужасно. Потому что говорят, ты похож, у тебя голова похожа на череп. Ты, ты как череп ходячий. Теперь самое главное. Попробуйте написать в комментариях в данный момент ваше мнение. Почему о голодании нет ни одного отрицательного отзыва? Только врачи, кто-то там пишет какие-то незначительные статьи. А так, чтобы от людей были отрицательные отзывы, их нет. Попробуйте поискать. И вот, вот сейчас ваш ответ для меня очень важен. Как вы считаете, почему? Да? А теперь я вам отвечу, почему. Мертвые не пишут отзывы. Мертвые писать отзывы не могут. Смерть происходит мгновенно. Буквально у тебя, если пошли вот такие отклонения в печени, если у тебя есть синдром Жильбера, а об этом 90% населения Земли не знает, то у тебя есть от 4, дней до, от 4 до 14 дней. Умрешь мгновенно. И когда я попал в больницу в реанимацию, оказывается только из моего круга людей, которых я лично знал, с которыми я лично общался, умерло за последние два года 7 человек. 7 человек, которые начали голодать. Оказывается, из моего круга знакомства, людей, которых я лично знал, умерло 7 человек, которые пробовали голодать. И только за, за один год. В августе 2017 года у меня была большая командировка в Китае длительная. Там еще и получалось так, что мы достаточно мало спали, много работали, потому что 5 часов временной лаг и ты вынужден получается и с китайцами поработать по и приходишь, разбираешь свою электронку письма отчеты и прочее прочее вот эти вещи в общем я ложился спать в два часа ночи ну пока там с домом поговорить тоже да. то есть ложился в 2 часа ночи в 6 пол 7 мы уже вставали и так несколько недель я приехал, когда у меня была температура 37, 5 38, она ничем не сбивалась, никаких там суфибрильных, никаких ощущений не было, там, ни насморка, ни кашля, ничего, просто температура и все. Это тогда 2017 год. Ну я думаю, но ну, я себя плохо чувствую, так я еще поглодаю. И еще 17 суток в сентябре я поглодал. И тогда уже организм показал, видимо, хватит, все, стоп. Что я заметил, в ноябре произошел, видимо, отказ внутренних органов. То есть вот все, что как бы ниже в животе здесь, да, все, что вот ниже в грудной клетке, я перестал ощущать. То есть как это проявлялось, что ты не можешь, ты воду пьешь, а ты не чувствуешь, как она попадает. Ты кушаешь, а ты не чувствуешь наполнения, ты не хочешь есть. Ну, то есть вот, вот такая ситуация, понимаете? Ты не чувствуешь бурления, у тебя нет газов, ты там не пукаешь, тебя не тянет туалет. Мало того, еще расскажу: когда ты голодаешь, ты должен ходить в туалет как -то, тоже испражняться. И все говорят, все вот специалисты, там, специалисты по голоданию говорят о том, что вот вы смотрите, ваш кал стал черным, то есть надо ставить клизму, если у тебя не выходит. А ты должен какать все равно. Потому что кал это не, не переваренная еда, это отмерзшие бактерии. У меня в юности был удален апендикс. Поэтому у меня нормально. аппендикс – это фабрика бактериальная для организма. И до конца идеально бактерии не формировались. Так вот, в туалет ты все равно ходишь, и дерьмо твое черное. А почему оно черное? Таким образом выходит билирубин из организма. Когда он зашкаливает, он выходит таким образом. Оно черное. Это не токсины. Это не токсины из кишечника, друзья. Это ваш билирубин, который зашкаливает. И вот уже ноябрь, отказали внутренние органы. Мы уже пошли к врачу, мы сдали впервые э, показатели, тоже я свои эти показатели, вы видите, я их прикладываю, уже зашкалил билирубин. Ну вот у нормального человека билирубин должен быть до 20, 20 это уже плохо, 16, 17, 18, 8 единиц, это вот нормально, 20 уже плохо. У меня было там 350, потом этот. И вот вам просто скажу, как вообще градация идет. 400 единиц билирубин. Человек, приезжает к нему белочка, то есть начинается шизофрения. Потому что билирубин заполняет мозг, мозг становится серого, в желтый цвет превращается. И у человека начинается шизофрения. У меня этого не произошло. Я вел политические проекты международные и прочее, я это продолжал. Бизнес большой. И 500 единиц, когда он достигает, человек впадает в кому, 550 умирает. У меня в пике Белирубин достигал 590, 590 единиц. У меня не было шизофрении, у меня не было комы. А, да, я уже плохо передвигался, уже плохо ходил, и вот в, в агрономическом институте, в Свердловской академии, как раз в аспирантуре сдавал экзамен. И я уже не ходил самостоятельно, я помню, экзамен по философии меня водитель мой принес. Меня водитель принес в аудиторию, меня посадили за парту. Я дотянулся кое-как до билета, вытащил, написал билет, сдал на отлично. Меня водитель опять зашел, взял, взял на себя и унес. В этот вечер я уехал в реанимацию. Это уже было 17 декабря. Это у меня была межправительственная встреча это с министром спорта Ульяновской области. Заменитель зампредправительства зам был тогда, на тот момент. И депутаты различные встречи с руководителем Российской Союзной Молодежи, это Павел Павлович Краснорусский. И понимаете, то есть вот различные вот эти политические движения было очень много, различных встреч было очень много, но это было начало-конца. Вы извините, мне, конечно, я сбиваюсь, повторяюсь, мне приходят... Это... Вот я сейчас с вами разговариваю, я переживаю это еще раз. Вот я просто прошу вас оценить. Если вы считаете, что, ну, я важные вещи говорю, ну, поставьте лайк. Если вы считаете, что это бред, ну, поставьте дизлайк. Напишите комментарий. Если у вас у знакомых кого-то, кто-то умер у вас у знакомых, кто-то пережил такое, для меня это очень важно. Ну, а дальше продолжим, как мы спасались. Самое смешное, когда я попал в больницу, это ЦГБ наша, да, Ульяновская центральная городская больница. Собрали консилиум, собрали всех, начали смотреть. Все врачи, которые заходили, задавали два вопроса. Ну, во-первых, они сделали УЗИ, посмотрели у меня все. То есть так как я давно занимался своими органами, у меня органы были в идеале. А у меня были все признаки токсического гепатита, то есть явное отравление. Ну, такие люди к ним не часто поступают, может быть, с алкогольным опьянением, или, может быть, его отравили, может быть, что-то съел не то. Такие люди у них были, но, чтобы... но у них печень у всех деградирована, а у меня печень в идеале. Вот, как, вот просто как в учебнике, должны быть правая доля, левая доля. То есть вот у меня все в идеале было. Поджелудочные были, отклонения там небольшие, э, в головке поджелудочные. Да. Головка, хвост, тело поджелудочное, да. И они смотрят все органы в идеале. У человека зашкаливают э, данные, и они задавали всего два вопроса. Первый вопрос. Почему ты не сошел с ума? И второе. Почему ты не умер? Я говорю, слушайте, у меня к вам такой вопрос. И они никто не мог ответить. Когда они делали УЗИ мне брюшной полости, вот двое стояли, Волков, уже ныне покойный, да, там еще с ним один специалист. Они стояли все время, чесали затылки. Они говорят, правая доля печени, такие размеры. Он говорит, ничего себе, левая доля печени, вот такие размеры, ничего себе. То есть суть такая вот, они сами такой печени никогда не видели, потому что такая печень только в учебнике, в идеале, а человек умирает. Приняли решение э, поставить мне через воротную вену вот сюда, да, то есть кататор до сердца, там 21 сантиметр получается. Вот в день мне вливали 22-21 литр жидкости. То есть прогоняли, провели мне две операции фильтрации крови. Операция длится полтора часа. Выкачивали с крови и закачивали в другие микроэлементы. Дальше э, провели сначала одну операцию, там, через дней 5-7 вторую. И в день еще э, вливали, то есть не ставили кататор, у меня вены очень слабые. Обычно иглой мне прокалывать нельзя, потому что у меня забивается вена махом. И поэтому ставили детские вот эти вот кататоры, через которые ставили ну, 4-5 раз в день, мне ставили капельницы где-то по 2,5 литра различные. И вот неприспособленность наших больниц, что ты не можешь ни подписывать встать, ничего, а так как жидкость вливает, почки работают. И вот я оказывается, я единственный, кто с такими показателями выжил за всю историю работы больницы. Единственный. Почему? Знаете? потому что ни у кого просто почки не справлялись. И то, что в 2016 году мы пролечили почки, вот эту вот туру генитальную инфекцию, почки просто смогли переварить вот эти 22 литра жидкости в сутки. Ни одного человека нормального, они столько не могут переварить. Я просто из-за этого спас, из-за этого произошло. Кроме того, спасло то, что были деньги, потому что если у них на операцию крови у них еще хотя бы были какие-то лекарства, да, то есть ну вот это там немецкое, все это было немецкое, то элементарные вещи, там, ремаксол, риамберин, вот эти вот вещи, которые для печени нужны, их не было. Единственное лекарство, которое было, это премизолон и спирт, на да, которым смазывают вену. Иголки были огромные, то есть, соответственно, у меня вены тонкие, мне покупали специальные иголки, мне покупали вот этот ремаксол, риамберин, мне его кололи, то есть кололи мне только мое лекарство. И хорошо, что были деньги, мы отправили людей из Москвы на самолете, сразу же мне это лекарство в течение суток доставили, то, что назначил доктор. Я благодарен семье за то, что они справились. Я благодарен своей жене за то, что она это все вывезла, просто, просто смогла. Да, врачи сказали ей, что шанс 50 на 50, но на самом деле они завысили. Я единственный, кто выжил. Второго такого нет с такими показателями. 17 суток я провел в больнице, я там встретил Новый год. И вот мое видео где мое поздравление с больничной койки, с Новым годом. Всех поздравляю с праздником. К сожалению, я не с вами, а очень хотелось бы быть с вами. Я вас всех очень люблю. Все вы красивые, все молодцы. Особенно Деда Мороза Наталья Александровны. С Новым годом во всех. Этот год, я думаю, у нас будет гораздо удачнее, чем предыдущий. Очень много планов. Я думаю, что мы вместе совсем справимся и все сделаем. Случались иногда приступы, и они именно эмоциональные такие приступы. То есть как это проявляется у Жильбера, это именно приступообразное. То есть как я ощущаю приступ, прихода Жильбера, приступ, он влияет очень сильно на нервную систему. Немножко подсыхает, начинает горло, и спазмируется желчный пузырь. То есть вот у вас реберная дуга, нижний ребр вот здесь. Вот здесь вот, да, то есть вот она, вот она реберная дуга, вот здесь. Вот, и идет такое как спазмирование желчного пузыря. Как лечится? Лечится просто два стакана горячей воды. Вот два стакана горячей воды спасает. Дальше получается, что больницы это все сделали, прокапали, начали возвращаться мои данные, начал падать билирубин, ну то есть пошел на поправку. Очень спасло то, что супруга приносила белковое питание, да, то есть мы научились есть вот эти вот белковые пудинги различно, она мне делала из белка. Врачи запрещали есть спортивное питание, вот этот вот протеин, который спортивный я ел детский это была ошибка нужно было покупать спортивные протеины есть именно спортивный протеин для того чтобы насытить организм белком нужно было есть больше коллагена это вот тоже мне никто не сказал в больнице я вам сейчас я всем настоятельно это рекомендую потреблять больше коллагена больше протеина именно вот как в спортивных магазинах это есть дальше то есть из какого расчета должно быть 2 грамма белка на килограмм тела человека в сутки 2 грамма белка на килограмм тела человека в сутки Поэтому, пожалуйста, если вы не добираете этого из пищи, добирайте этого из протеинных из спортивных магазинов. Ссылку тоже укажу в описании. Дальше следующий момент. 18-й год уже, то есть я Новый год встретил там, если не ошибаюсь, 9 января было, да, 9 января. 9 января, я просто, у меня это началось 7 января уже. Организм уже настолько химией перенасытился, у меня начало раздувать, началась крапивница. Я за день прибавил 5 килограмм, то есть она 5 килограмм вода задержалась. Еще в больнице за... я должен был вести тетрадь. То есть, сколько воды мне влили, сколько я выпил, сколько там суп съел или стакан воды выпил или что-то, и сколько я подписал. Да, ты писаешь в мерный стакан, у меня был мерный стакан литровый. Я четко знаю сейчас по наполнению мочевого пузыря, сколько плюс-минус там 20 миллилитров у меня наполняется. Да? Зачем мне сейчас эти знания? Ну вот... В тот момент это было критическим знанием, которое спасало жизнь. И если бы я заметил, что у меня идет отклонение, то, соответственно, мне бы уже стали стимулировать почки, да, то чтобы выводить из организма в воду. И вот как раз на 7, день, 7 января, то есть это на, на, на 15-й день нахождения в больнице, у меня началось, началось вот это раздувание. Они мне колют преднизолон, мне становится еще хуже, колют преднизолон еще хуже. Других лекарств у них просто не было. Я принимаю 9 числа утром, я принимаю решение бежать из больницы. Я подписываю все бумаги, забираю все вещи и просто 9 числа беру такси и приезжаю домой. У меня есть фотография, где я именно сбежал из больницы, то есть это на парковке я сфотографировал себя сам. Сказал жене, что я жду такси. Вот, дальше началась новая жизнь, и как мы застимулировали, опять же, лекарственными травами мы простимулировали почки, и все у меня из организма вышло. То есть в течение двух дней вся вот эта крапивница у меня полностью вспала. Друзья, и вот вы сейчас вы видите на фотографиях, как изменилась моя жизнь. И вот, например, жильберщикам, оказывается, нельзя загорать. И я вот, например, сейчас на пляже, когда мы за границей где-то находимся, я купаюсь... Купаюсь только полностью в одежде, у меня шляпа специальная, специальная одежда, кремами намазанная и прочее. Выходить на солнце мне нельзя, потому что сразу идет мощный удар по печени, поэтому жить в жарких странах мне, например, нельзя, мне нужно там выходить постоянно в одежду, то есть тяжело жить вера переносит жару, поэтому если кто-то у вас есть такие друзья, пожалуйста, спасайте. Началась новая жизнь, и 18 год, я 18-й год вообще назвал себе годом, год избавления от дерьма. От всего негативного. Как это стало выражаться? Вот у меня, я входил в совет директоров 34 организаций. Из 34 организаций я оставил 8. Знаете, почему 8? Потому что уже тогда пришла информация, что в 2020 году, ну, правда, мы ждали осенью 2020 года, очень сильный финансовый кризис. И я начал резать косты, как называется, да, резать расходы на организациях. Те организации, которые не захотели перейти на новое русло, я из них пышу из совета директоров. Мне говорят, как бы, что тебе надо, да? то есть зарплата идет, и это идет, что тебе надо. Да, я выходил с потерями, и... но я понимал, что я лучше сфокусируюсь на тех, кто хочет в этом работать. <къем> я составлял список, что нужно сделать, если они не выполняли список, я выходил просто из этой организации. Но чтобы вы понимали, в 2021 году практически ни одной организации этой не осталось. То есть все они обанкротились. Или там поменяли владельцев и прочее. То же самое я сделал с своей телефонной книгой и там, социальными сетями. Родственники негативно отзываются, идите в банк. Тут просто от всех отстранился. Я сфокусировался только на тех людях, которым я нужен. Да, мы поменяли полностью свое питание. Сейчас э, я постоянно, практически постоянно принимаю. Опять же, посоветуйте своим врачам, я никого ни не, не в коем случае не рекламирую. И был, бы, и был бы рад, если бы эти компании прислали мне. Но, к сожалению, да, то есть рассказываю, чем пользуюсь с вами. Это лекарство фосфоглиф. Пробовал аналоги различные. Там, вот из Белоруссии был производство и прочее. Не работают, они не срабатывают. У меня сразу начинает расти билирубин. Вот пока только фосфоглиф помогает держать вот, уже сколько там с 2018 года, два раза в день, три раза в день по две таблетки у меня уходят. И плюс постоянно печеночные сбор. вот наш фитоцентр плюс у меня разработал а, специальный комплекс так и называется синдром жильбера поэтому вы у нас вот опять же ссылка в описании вы у нас можете заказать опять же это разрабатывали принципиально под меня и каждые пять месяцев каждые пять месяцев я прокалываю себе комплекс 5 не полет а, ремаксол, реангерин и фосфоглиф на да, то есть внутривенно а, приглашаем на дом медсестру приобретаем и там поочередно этот день ремаксол э, с фаспоглифом фаспоглиф струйным вводят или следующий день и фосфоглиф струйным вводят вот таким вот образом сейчас строится моя жизнь Сейчас увлеклись китайской медициной, и вот э, традиционная китайская медицина дает в том числе очень много ответов. Я надеюсь, что я найду этот ответ и также опубликую. Если вам интересно, когда я найду этот ответ, то, пожалуйста, напишите комментарий, да, то есть какое решение. Покажите вот на, этом, на этих препаратах мне не очень хочется, да, то есть мне, мне надоело, честно говоря. Вот, с другой стороны, что если вы видите в этом помощь, то, пожалуйста, напишите мне об этом. Все, до новых встреч, друзья. Поделился с вами самым сокровенным, об этом никому не рассказывал. Знали только мои ученики. Поэтому, друзья, я хочу, чтобы вы спасли своих знакомых, вы спасли тех, кто увидите рядом, видите желтые глаза. Отправляйте их сдавать печеночные пробы. Пускай смотрят, скорее всего, там большие проблемы. Начинать надо чистить печень, отказываться от жирного, от сладкого, отказываться от жареного. На, да, то есть... Если интересно, потом отдельно расскажу, как я именно питаюсь, какие я продукты ем, какие необходимы продукты для жильберщиков. Ну, хотя они все описаны на форумах жильберов. Целый есть такой форум жильберщиков. До новых встреч, друзья.